Короче, вот такой вот мастак сделан на удивление очень здорово. У меня такое ощущение, что это, в принципе, второе после iPhone удачное изготовление китайской промышленности. Очень дубовый вот корпус, что в данном случае идет на плюс. Конечно, он вообще жесткий, курс. Вообще, вот. Я там заметил рисочки, там, потому что у меня 4,8 литра сливной объем. В общем, сейчас будем экс экспериментировать. Все буду делать один, поэтому камера будет трястись, скорее всего. Значит, вот э вот этот вот шланг, он прям, он был в коробке с ручной, Вот, а Когда я его раскрутил, видите, он прямой, что тоже как бы идет в плюс. То есть, не, не пришлось его как бы пред предварительно как бы там, так сказать, разгибать там. Вот. Сейчас буду делать. Так, ну пытаюсь, короче, качать. Ух, бля, А, видимо, надо. Раз, два. А, понятно. Короче, надо двумя э, э, э, руками сейчас прервусь. Ну, 20 раз. Что-то Она вот трубка черная стала. Она же была прозрачная. течет как вы видите меньше элитра время сейчас 18.25 18.25 Короче, если не, не, не удастся отработку обратно в мотор, поеду, поеду на сервис. Ну, в смысле, тут плановый менять масло. Так, сейчас бы вот телефон чем-нибудь подопру. Продолжаю видео. Буквально прервался на 3 секунды. Ну, попробую еще качнуть. Что-то булькает там. Причем активный там булькает внутри видимо там такой поток идет или капельки не знаю пошевелил чуть Не, реально какая-то там движуха идет внутри вот если вот эта штука реально вот так работает нафига вот это вот танцы с бубными с моторчиками один моторчик два моторчика подсоединять я не знаю, ну если кому-то, конечно, и интересно, мне это больше импонирует. Ин так попробую еще. Ну еще более Буль Ой-ой-ой, что-то трубка-то за. затряслась. Смотрите. Трубка трясется что-то. Там что-то все черное. Крелось. Видимо, это уже. потому что все типа... заканчивается Ну вот уже видно, что уже пошло такое с, с пузыриками да. Похоже, ощущение, что трубка сейчас там подзагнулась что ли, ребята? Но она пошла еще. Оно уже может еще сдвигать, чтобы не стекло все. Я, я ждал минут, наверное, 15. Чуть -чуть. Ну вот, типа, наверное, сейчас я подожду еще, чтобы там двигатели с текло. Потом. Посмотрим, пока 4,5, я так думаю Ну, вообще-то, мужики, все Там просто дело в том, что я Не знаю, может, я ошибся, но как бы Вот, смотрите, вот эти вот, вот трисочки, они первоначальные Их 6 штук, раз, два, три, четыре, пять, шесть То есть, и вместимость этой штуки тоже 6 литров То ли я ошибся с градацией сам То ли, в общем, вот Где-то получается 4,5 литра пока вот, ну, плюс еще масляный фильтр, там может что-то осталось. Вот, и потом вот я, допустим, жду, покурю, -по минут 10 качну. Там, видимо, с мотора в масло соливается, опять идет чуть-чуть. В общем, мне уже лень стала откачивать. Все, в общем, на, на этом я заканчиваю, жду вашего вердикта. Стоит ли мне этой штукой качать масло или нет? У меня там по инструкции за заливочный как бы, объем 4-8 литров все давайте пока хочу еще показать я вылил пятилитровую литровую отработку и вот она видите вот вот так вот вот то есть ну в принципе похоже то ну, почти что 5 литров я не знаю как как вы скажете как можно показать вот видите вот она трясется выше вот даже вот этой линии Всё